меня зовут наташа и сегодня я буду выживать в майнкрафте вот начался восход солнца за ночь я добыла ресурсы еду уголь сейчас я приду вокруг своего дома э это крипер сделал и мне нужны овечки чтобы сделать мне кровать чтобы я наконец-то выспалась так ко мне уже идет зомби он сгорел уже поэтому я возьму ж... о, гнилую плоть и мне нужен песок чтобы сделать окна в моем доме вот столько вот подойдет о овечку я вижу Овечка, пожалуйста, извини. Я не хочу это делать, но мне нужна кровать, чтобы я нормально выспалась. Так, и паук как раз. Так, иди сюда. Иди, убивайся. Он наконец-то убился. Так, и мне нужны еще овечки. Либо еще пауков надо искать да паук иди ко мне паучок Наконец-то убила. Так, а как мне теперь выбраться? Попробую сломать блок. Так, выбираюсь. Не получается. Нет, не получается выбраться у меня. Нет, не могу выбраться уже. Так, я поставлю здесь блок и выберусь. Все, ура, выбралась. Так, зайду в дом и переплавлю песок в стекло. Все, начало переплавляться. Так, и сейчас я сделаю отверстие для моих окон. Так, шерсть возьму и нити. нить. Сделаю кровать. Нет, не получится. Для одного э, блока шерсти мне не хватает еще двух нитей. Попробую призвать паука. Так Напишу команду. Так, что-то не получилось. Что-то у меня паук не призвался, ну ладно. Стекла у меня уже получились. Теперь можно делать окна. Все, с одной стороны поставил, теперь надо с другой. Блин, упала. Все сделала с двух сторон окна. Так, покушаем. Возьму еще еды. Еще покушаю. Все покушала. Теперь надо обратно положить еду. Так, и мне еще нужны овечки. И хотя бы паук попался у меня какой-то. Так, все, вижу овечку. Идем, идем, идем. Овечка, извини, я не хочу этого делать. Все, шерсть у меня есть. Теперь я смогу сделать кровать себе. Пойдем домой. И сейчас я сделаю кровать. Все, ура, наконец-то у меня есть кровать. Так как бы мне ее поставить? Может вот так вот? Нет, как-то не нравится, как она мне стоит. Как она стоит. Все, вот так вот хорошо поставила. Так, теперь факел можно создать. Возьмем палку. Так, все, факела у нас четыре. Начался дождь. Так, поставим сюда вот два. Еще над дверью я хочу поставить. Так, все поставила. Положу пока что один факел в сундук. Дождь продолжается. Сейчас нельзя спать. Что ж, похожу по своему дому. Покушаю. Дождь все продолжается. Погуляю пока. Лучше зайду домой. А может здесь надо посмотреть? Может здесь железо получится? Так, копаем. Нет здесь никакого железа. Но ну, она, выберусь от этого лучше. Выбираюсь. Ну, здесь ничего нету. Но сейчас я лучше пойду в пещерку, которую я в лесу нашла может быть что-то есть вот она так как бы мне спуститься аккуратно так спустилась попробую покопать нет только андезит тут я накопала Да вроде ничего нету тут. Так, сейчас я пойду пока домой. Так, заходим. Попрыгаю тут. Похожу, покушаю. На кровати попрыгаю. Там коровка, коровка стоит. Палку я не могу создать. Надо добыть дерево, пока не поздно. Потому что если ночь начнется, то это будет очень плохо. Клиана тут на дереве висит. Бываем второе дерево, дерево уже. А, так уже ночь началась. Надо бежать, бежать быстрее домой. Скелет там ходит. Так, быстрее надо домой идти. Крипер идет. А где мой дом? Где он? Так. Вот это он рванул. Так, надо скорее искать дом свой. Наконец нашла его. Ведьма? Нет, только не это. Ну уже, ну, ну же, ну же, Блин, топор. Сточился. Убивайся, убивайся. Наконец-то я убила ее. Так, надо восстановиться. Она кидала в меня зельем отравления. Надо восстанавливаться. Надо что-нибудь покушать. Возьму еду, сейчас быстренько покушаю. Почему мне получи... не получается покушать? Почему? А, я же есть не хочу, я сыта. Ну тогда положу обратно еду. Я тоже положу. Но лука я не могу сделать. Надо проверить, никого ли нету. Все, спокойно, все. спокойно. Ну, на этом я заканчиваю эту серию. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, кому понравилось это видео. Всем пока!